Всем привет, с вами канал Хай Китай И сегодня у нас пришли очередные посылочки Вот первая посылка Начинаем ее вскрывать Все, в пакете пусто Теперь складываем просто в сторону Тут тоже так надрезаем Это USB порты, каждый имеет свою кнопку включения. Сейчас мы их прям тут и протестируем. Сейчас распутаю этот провод. Вставляем их в розетку. Вот так выключим подсветку пока. Вставляем их в розетку. Все, я вставил, допустим нажимаем первую кнопку. Первая кнопка горит. Вторая, третья и четвертая. Все кнопки работают. Теперь уже протестируем на моем телефоне именно с помощью провода. Или можно подсветкой. Допустим вот так. Вставили в первый порт, нажимаем Включилось. Вставили во второй порт, нажимаем Включилась. Вставили в третий порт, нажимаем Включилась. И в четвертый нажимаем Включилась. Делаем вывод, что порты работают. Порты откладываем в сторону. Следующая посылочка. Вот такая вот, достаточно большая, в большом пакете. Вот а тут Аккуратно мы разрезаем. Хотя не очень аккуратно. Ладно. Пакет в сторону в пакете пусто. И вот что нам пришло. Это китайские часы. Заказала их ну, около ну, 150-250 рублей. Ссылку, как обычно, я оставлю в описании. И, возможно, вот тут в углу напишу цену. Давайте попробуем их открыть и посмотреть, что внутри. Вот так мы их открываем. Вот такие большие красивые часы объемные. Тут еще, если вы видите, есть пленочка такая защитная. Сразу они запикали. Такой мягкий силиконовый ремешок. Немного странно для таких часов, реально. Посмотрите. Чисто ровный ремешок. Извините, это свет. Вот такой ремешок. Давайте сейчас пробуем... А, они уже включены. Давайте пробуем включить подсветку, чтобы было хоть как-то видно. Вот, часы сами. Сейчас включен секундомер. Почему я даже не знаю. Нажимаем кнопку, секундомер остановился. А... Тут здесь даже сейчас подождите. А это на камере видно синий цвет, но вообще он подсвечивается зеленым. Сейчас, наверное, подсветку выключим, чтобы было виднее. Все равно не очень видно. Вот такие вот часы. Потом я сниму видео, как, ну, как их настроить и так далее. Вот тут все. Прошел ровно один день со съемок первой части этого видео, можно так и назвать. Вот эти часы только что вы видели, да? Пока я день с ними ходил, у них вот эта кнопка отвалилась. Потом я все-таки нашел и прицепил. Поэтому качество такое себе среднее, как я уже понял. Экран, когда ходишь, его не видно. Так-то он черный, а вот цифры светлые. Это очень, можно сказать, минус. Поэтому хотите покупать, покупайте, не хотите не, не покупать. Это ваш выбор. Но за такие деньги, ну, можно сказать, более менее Вот следующая посылочка. Она достаточно увесистая. Скрываем упаковку. И тут есть много таких пакетиков. Все, в пакете вкуса мы его, как обычно, откладываем. Тут вот такие шнуры. Когда я их заказывала, я выбирала рандомный цвет. Сейчас мы каждый по отдельности протестируем, работает вообще он или нет. Пришел рабочий или нет. Первый шнур, второй шнур, и, естественно, третий шнур. Вот этот мусор в сторону, естественно. Вот у нас есть Powerbank, который, кстати, тоже заказал с сайта AliExpress. Видео будет в подсказочках вот тут. Попробуем подключить мой телефон к каждому из этих шнуров. Вот телефон. Как только он будет держаться, он загорится красной кнопкой. Вставляем один шнур сюда, в пауэрбанк. И вторая часть у нас в телефон. Вставляется он, кстати, достаточно туго. Вот, красная кнопка загорелась. Первый шнур работает. Дальше. Второй шнур вставляем в телефон вторую часть powerbank все работает естественно последний наш шнур. кстати скажу сразу они стоили около 50 рублей Всё, работает сейчас мы оставим в кадре один из шнуров телефон в сторону сейчас я расскажу свою небольшую историю я решил заказать шнур по надежнее лучше вообще у меня был старый шнур вот этот вот оранжевый я его тоже заказывал с сайта алиэкспресс заказал я его за 16 рублей потом решил заказать нормальные шнуры но чтобы они быстрее заряжались там лучше вообще были я заказал шнуры и потом только до меня дошло, что это были те же самые шнуры. Потому что получилось, эти я заказал за 16 этот шнур. Вот этот я заказал уже непосредственно за 50 рублей. Сейчас мы измерим его по линейке длину. Вот у нас есть линейка, будем мерить от самого начала. Линейка 20 сантиметров. Вот раз, от начала. 20 Сорок. Шестьдесят. Восемьдесят. Ну, еще сантиметров здесь, но вообще двенадцать. И в итоге у нас... А сколько там получается по 102 или 92 короче сейчас напишу на экране тут будет сколько вообще он ну, метров сантиметров там в этом смысле Потому что я сбился при счете потом видео пересмотрю и напишу на экране все шнуры убираем вот сюда в сторону дальше органы в сторону мусор Следующая посылочка. Последняя на сегодня. Так, подожди обратно. Внутри пупырчатая упаковка такая. Все, в пакете пуст убираем в сторону. Это такие лампы для ноутбука. Сейчас по в кадре подскажу. Она сейчас пригодится. Сейчас будем тестировать. Эти лампы используются вообще для того, чтобы подсвечивать клавиатуру в темное время. Вот так мы, допустим, вставляем. Допустим, это просто порт на ноутбуке. Вставляем в ноутбук. И вот так подсвечиваем. Вот тут, конечно, не очень ровно сделано. Сейчас поближе, наверное, будет видно. Вот так, наверное. Такое. Ну, вроде светит ярко и нормально. У меня раньше был такого же типа вентилятор. Сейчас опять, как обычно, протестируем каждый из них. Вот. Тоже работает, светит. Вот, это тоже светит. Все фонари работают. На этом видео подходит к концу. Кому понравились мои видео, во-первых, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И вот тут будет одно видео, и вот тут второе, которое тоже можно посмотреть.